Значит, дата будет 25 февраля. 25 февраля нам генеральные директоры принесла свой больничный лист. И мы начинаем его оформлять. 25 число. Да, месяц, за который мы оформляем, мы выбрали февраль. Теперь мы выбираем дату 25 февраля. Сотрудник. Это гендиректор Попова. Номер больничного листа. Номер мы берем непосредственно с листка нетрудоспособности. Вносим номер 026 183. Вот здесь есть, можно поставить галочку, если является продолжением листка нетрудоспособности. Это когда вам сотрудник болеет и приносит 2-3 листочка. В нашем случае это один единственный больничный лист, поэтому эту галочку мы не ставим. Причина. Здесь по меню Выбрать из списка выбираем возможные варианты. Ну, как правило, это вот самый первый вариант. Заболевание или травма чаще всего. Освобождение от работы. В больничном листе смотрим даты освобождения. В нашем случае это... Сейчас я вам скажу. С 15 по 24 февраля. Так, извините, неправильно. Февраль 15 с 15 по 24. Ну, тут даже есть такой пункт, как снизить пособие за нарушение режима. Значит, дальше. Процент оплаты. Процент оплаты больничного листа зависит от трудового стажа сотрудника. Трудовой стаж сотрудника, если у вас есть отдел кадров, то отдел кадров при приеме сотрудника на работу сидит и считает трудовой стаж по трудовой книжке. Давайте посмотрим, какие существуют проценты оплаты по больничному листу. Смотрите, если страховой стаж... 8 и более лет у нас 100% оплаты, если от 5 до 8 лет 80 – 80% оплаты, от 3 до 5 лет – 60%, и меньше 6 месяцев больничный лист рассчитывается, исходя из минимального размера оплаты труда. В нашем случае оплата больничного будет 100%. Смотрите, нажали 100% и у вас сразу произошел расчет автоматические суммы больничного листа. Сумма 2039 это всего посчиталось. Далее разбивается на две части за счет работодателя 611 рублей 91 копейка. За счет работодателя рассчитываются первые три дня больничного листа. И за счет ФСС идут оставшиеся дни. За счет ФСС получилось 1427 ,79 рублей 79 копеек. Как вы видите, это совсем мизерные суммы. Естественно, работнику совершенно неинтересно такой больничный получать. И к вам работник приходит на работу с предыдущего места работы, приносит вам справку о расчете пособий. Вот по этой справке мы с вами берем заработок за последние два года и вносим дополнительные сведения в программу чтобы у работника получился